бобра ребят что-то я уже давно ничего не выкладывал на канал поэтому я считаю можно уже наконец побаловать не только себя но и вас очередным небольшим роликом в этот раз это будет ролик по call of duty warzone здесь в принципе наглядно буду показывать по геймплею как доминировать на новой карте ну как в принципе доминировать это в принципе одна из моих первых удачных игр ведь здесь я поставил свой личный рекорд на этой карте по убийствам в конце вы увидите сколько я их сделал для записи видео я всегда использовал отдельную программу вот play называется там всегда включались отдельные настройки для записи аудио и они сбились Потому что у меня новое звуковое оборудование, и когда я комментировал э, все происходящее в этой катке, оно не записалось на новый микрофон, и поэтому в этой катке я типа молчал, но я не молчал. Было очень смешно, но это все, к сожалению, пропало. Я еще не привык к новому звуковому оборудованию, поэтому прошу меня простить и понять. В принципе, это пока все. Ну и в качестве дополнительной информации, в ближайшее будущее, именно ближайшее будущее, серьезно, я знаю, как я ленюсь и очень редко выкладываю ролики, хотя их надо пилить хотя бы раз в неделю. Но здесь уже да, готовится большой, очень большой по объему ролик по Апексу, будет ролик длиной около получаса. Поэтому ожидайте, в ближайшее время он будет уже готов. Не смею вас больше задерживать, наслаждайтесь, приятного просмотра. Спасибо за внимание. все еще здесь убить их все мы в безопасность надо кому-нибудь цель на ликвидацию подтверждена разберитесь с ней я обнаружил транспорт. Безопасную зону. Обнаружена вражеская машинка RCXD. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Бл*** Да нихуя он, слышишь? Убьёмся слепой, у Над нами Надо кому-нибудь! Посылка! начал кластерную бомбардировку вижу движение вбиемся в слепую всю жизнь входит в район операции УБПЛА топлива на исходе. Иду на базу на заправку. Вижу движение! где